за? Всем привет, ребят, и меня зовут Тимур Лаев, и я сегодня хотел поговорить по поводу нового клипа Марьяны Ро. то, что Марьяна Ро ушла с Фейсом, так сказать, она ушла из видеоблогерства и пошла с Фейсом петь свою новую песню. Но нет, в этом дело. Она недавно выложила свой новый клип. даже сказать, как сказать, выложила, сделала такое себе дело. Я захожу на ее страничку ВКонтакте или там в Ютубе, не помню где-то. Короче, зашел, проверяю и смотрю в аудиозаписи Блин, какая-то написано, моя звезда. Не понял, может что-то непонятно. Она выкладывает свой, свои, кстати, новый трек, выкладывает сразу в ВКонтакте. Хотя я думаю, что это может быть пиар. Ну ладно, пофиг. Не знаю, тупость не тупость знает идет. Давайте послушаем этот клип сначала. Как крашу свои реснички, заплетаю, а самые красивые косички. Это пафосно, ребята, вы не поняли, идет. Но что-то как-то мне этот клип сначала даже не нравится. Что это за какие-то такие ужасные спецэффекты? В том, что ужасные, я имею ввиду то, что... Не то, у нее даже бокал какой-то странный. Она знает то, что она очень хорошо и красиво поет, но сейчас она поет на, знаете, на таком низком уровне, что мне даже слушать неохота. Ребят, это что за губы? Я понимаю то, что оператор, может быть, был и пухой, даже, не знаю, под каким там средством, но мне кажется, была у него такая идея. Хм, друг, а может? Посмотри на ее красивые губы. Может мы будем снимать их. Ты что, сама зашел? Зачем нам эти губы в каждом видеоуролике? А может нам сделать другие разноцветные губы? Это некрасиво, это не прикольно. Ну, посмотришь на эти губы, но ну, от них прям такого. Просто хочется смотреть на эти губы. Нет, этого не хочется. Свою жубочку... Хочешь. Как-то она пафосно поет, но не очень понравился. Хотя вот эти завитки, вот эти для волос, не очень сначала понравился. А вот когда вот это начинается длип с этих узких волос, мне это вообще не понравилось. Это, это, это, это вообще. зачем это нужно добавлять? баночка слушаешь ты меня? Может, не слушаешь. Может, я еще пока такой ноль, чтобы ты меня даже. Может, меня не уважаешь. А ты очень молодец. Ну, жалко, что ты ушла с YouTube. Может, ты вернешься. Фиг тебя знает. Я очень жду, чтобы ты вернулся опять на канал, потому что все твои видосики, я помню, смотрел даже, когда ты говорил, что ты устала с этим видеороликом, видите. И понимаешь, Марьяна, ты очень красиво поешь, что ты исп... поешь такие песни, какие-то непонятные. То, что они такое себе, говорю. Когда ты пела, когда вжу-вжух, я так. Вжух, как это... Я не помню смысл песни, но вы поняли мотив, как это напивается. Но. все, Это было прикольно. Но сейчас это как-то даже не актуально, Марьяна, для тебя. Марьяна, я хочу, чтобы ты будь добрый, и у тебя все получится. А так. Пока. ничего, я говорю, ты мне пока так по видео, по этим клипам, даже не нравишься, так сказать. Ну ладно. Давайте мы здесь, ребят, закончим и поговорим в следующем, так сказать, видеоролике про актуальную тему. Ну что, с вами был Сидатимур Лайв, всем удачи, пока-пока.